Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня вяжем следочки, тапочки, хрюшки, свинюшки, поросюшки. Основу, как обычно, девчонки, в углу появится видео, по которому вы свяжете на свой размер основу, и будем делать мордаху поросеночка. Что касается ниток, девчонки, ух. Где-то 220 метров в 100 граммах у, у меня вот эти, чтобы вы могли ориентироваться, они у меня остатки розового, такой розоватый цвет, примерно так, я думаю любые остатки сгодят. Делаем слепую петлю, хватаем ниточку и вяжем 6 столбиков без накида, мы закрепили и теперь 6 столбиков. Вот это колечко замыкаю кольцо соединительным полустолбиком. И крючок взяла тоненький, чтобы было туго. Сам следочек вязала потолще крючком. Так замкнула. Ой, не замкнула, и столбик вязала. Не надо полустолбик. Вот так вот. Теперь одна петля подъема и из каждого столбика из всех наших шести вывязываем по два. То есть у нас будет два столбика без, Ой, 12 столбиков без накида в этом ряду. По два. И последние две петли. Вот такой вот кружочек. Замыкаем кольцо полус соединительным полустолбиком делаем воздушную петлю подъема и теперь вяжем столбик без накида 1 петлю предыдущего ряда и следующей петли вывязываем 2 то есть чередуем добавление и без добавления вот здесь вот один из следующего вывязываю 2 и так до конца ряда хочу вас попросить Мои видео никогда не были в топе. Мне вот интересно ощущение, когда твое видео попадает в топ. Если не сложно, сделайте мне, пожалуйста, подарок. Оставьте под этим видео комментарий, лайкните и сделайте репост в любую социальную сеть. Я думаю, это видео будет интересно многим перед праздниками. Оно сейчас актуально а я для вас тоже подготовила подарки так что в ближайшие дни буду выкладывать те видео те мастер-классы на которые я буду разыгрывать ниточки на которых всего три ряда теперь делаем воздушную петлю и вяжем три ряда теперь без добавлений поэтому девчонки сделайте мне маленький подарочек я думаю это не сложно это одна минутка вашего времени вот а мне будет приятно так один ряд и следующие два вот девчонки наш пятачок всего у меня вот смотрите один два три ряда и здесь три ряда ровных то 3 3 ряда с добавлениями 3 ряда ровных оставляю я под длине ниточку вытаскиваю здесь вот эту я не обрезаю я ее потом спрячу там теперь раскладываем наш топотулик приблизительно располагаем наш если уже у вас два, то обязательно регулируйте по вот этим раз два три ряда раз два три, значит у меня где-то вот так вот он должен быть приблизительно и пришиваю. Так, теперь через вот эту дырочку, которую я оставила, сшила не до конца, я наполняю этот носик. Так, и зашираю дырку до конца. он наш пятак теперь еще одна нить черного цвета я продеваю сюда в этот пятачок и делаю такой крестообразный прошиваю вот так вот крестообразно как бы импровизируя носик Теперь, когда я его затягиваю наизнанку я подтягиваю чтобы было потуже вот чтобы этот нос был как бы воздушный такой так и вторую дырочку так Теперь обычные две пуговочки, я пришиваю глазки вот сюда. Так, далее, мои хорошие, про... э, обвязываем основной нитью. Здесь вот тоже не обязательно делать все так, как я говорю. Я просто обвязываю основной нитью и один ряд вот этой у меня акцент на вот эту фиолетовенькую нить будет бантик такой и обвязка фиолетовая вот так что смотрите обвязкой бантик может быть какого угодно цвета какие у вас там остатки есть и обвязываем один ряд вот такой вот основной и второй ряд отделочным так вот я обвязала девчонки и уже вязала одно ушко пришила теперь я вам покажу как как я вязала ушки так оставляю ниточку по длине я буду пришивать делаю 9 воздушных петель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и вяжем столбиком с накидом 1 2 2 петли я пропускаю вяжу в третью Столбик с накидом. Один, два, три, четыре, пять, семь столбиков с накидом. Две воздушные петли подъема поворачиваем. Теперь из двух вывязываем один, то есть вяжем два полустолбика с накидом, провязываем вместе, между ними три столбика с накидом. Далее, вот эту последние столбики кромочную мы тоже провязываем вместе сделаем 2 полустолбика с накидом и провязываем 3 петли вместе две петли подъема снова сокращение делаем раз два три вместе между ними одна петля и здесь тоже делаем сокращение раз два три вместе 2 воздушные петли и здесь вот из трех вывязываем 1 2 3 и провязываем все вместе обрезаем нить закрепляем и вот здесь вот я просто перевожу эту нить сюда так. теперь продеваю иглу вот эту ниточку которую я оставила побольше и приш... пришиваю вот так вот визуально смотрим как нам нравится Смотрим, чтобы было оно одинаково со вторым тапочком. Хоть чуть-чуть пришиваем. Так, теперь вот это я затяну на обратную сторону, там закреплю. Так, теперь осталось нам бантик для бантика другую нить вяжем 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 замыкаем кольцом вяжем 3 воздушные петли, 4 воздушные петли делаем 2 накида и вяжем столбик с двумя накидами еще один всего 4 2 3 4 воздушные петли 2 3 4 столбик в кольцо так одна сторона бантика готова теперь снова 4 воздушные петли и 4 столбика с двумя накидами 1 2 3 4 и 4 воздушные петли и замыкаем столбиком провязываем столбиком в кольцо все ниточку обрезаем здесь я вот даже завяжу узелок Видите, какой у меня кошак. Я вся поцарапанная. Так, и теперь вот этой вот ниткой, которая была, осталась у нас. Я этот бантик пришиваю. Всего пару стежков. Его не нужно очень крепко пришивать. Он у нас не будет никакую функцию выполнять. Поэтому... Не должен оторваться. Вот мои хорошие. Все. В принципе, один вечер, я думаю, достаточно. В худшем случае два вечера. Один вечер связать следки, второй вечер связать вот эти все детальки. Здесь я вот завязываю. Узел хороший. И обрежу все ниточки все мои хорошие с вами была века школа рукоделия я с вами прощаюсь еще раз ой повторю мою просьбу сделать репост этого видео поставить лайки комментарии и сделать репост в любой социальной сети это я так выпрашиваю подарочек от вас к новому году Нет, правда девчонки давайте выведем это видео в топ хотя бы один раз я хочу прочувствовать как это девчонки помогите мне пожалуйста поставьте лайк репост и комментарии все у вас это одна минутка а мне приятно всем спасибо всем до свидания до завтра с вами была вика и школа рукоделия